всем подписчикам большой привет сейчас все сидят дома и заняты проблемой карантина я сейчас хотел вам показать один эксперимент который наглядно показывает что происходит в момент отека легких у человека в легких образуется воспаление в легких происходит выпад вальвеолы жидкости плазмы это плазма крови, которая содержит белки, и за счет того, что давление в легких ниже образуется вакуум, как бы разрежение. За счет этого эта жидкость вспенивается, получается очень много пены, которая сокращает доступ кислорода к поверхности альвеомы, и человек задыхается. Как убирается э, пена, его можно убрать способы э, достаточно известные. Во-первых, нужно поднять давление каким-то образом э, в, э, в легких в самих. Это можно сделать за счет выдыхания выдоха. Э, воздуха через тонкую трубку и через воду или через аппарат фронова делайте длинный вы... короткий вдох и длинный выдох в момент выдоха получается у нас давление повышается в легких часть пены уходит сейчас этот процесс я вам покажу как пена убирается, когда давление поднимается. То есть в банке создан специальное разрежение с моделированным вакуум. Я сейчас запускаю воздух. Видите, пена ушла. То есть жидкость осталась уже почти без пены. Второй способ есть. Это погасить пену раствором этинового спирта. И теловый спирт, он является отличным пеногасителем. Если у вас есть аппарат дома для ингаляции, то можно делать ингаляции прям с парами спирта. Посмотрите, как спирт гасит пену. Видите, я всю пену погасил. То есть немного подышали парами, и пена сократилась. То есть часть легких очистилась. Аппарат фар фаранова продается, можно будет, когда совсем ничего нет. Это трубка, тонкая трубка, через которую нужно выдыхать воздух в воду. То есть сделать сопротивление на выдохе. Ну и конечно, можно поставить мочегонные, если есть дома Лазикс, там Фуросемид, мочегонное средство поставить и обязательно сразу же вызывать срочно скорую помощь, потому что это состояние угрожающее для жизни, то есть промедление здесь смерти подобное, когда начался отек легких, то есть человека кладут на ИВЛ и там уже на аппарате следят за его состоянием ждут, когда это состояние стабилизируется, то есть убрать отеки легких не болейте спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал